А где же твой муж? Я здесь. Они... Муж Луизычек. Чек. А hey, Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Bogame. Okay, мы с вами, как всегда, ваш Сантьяго, и сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Resident Evil 8. Та самая глава Вилэдж прохождения, которую мы начали в прошлый раз, продолжаем именно сейчас поэтому если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил для себя крип чаше тогда мы а, начинаем Нажимаем клавишу F, продолжаем, по-моему, в прошлый раз бабуль перед нами закрыла какие-то там двери, Так, карта, документ, текущие цели Так, э, V, это карта, понял, карта, сведения об этой зоне и тех, где вы уже были Хорошо, это город, а в целом карта вроде небольшая, но это, мне кажется, первая карта, поэтому, извините Новый 9 февраля, что-то там произошло, как бы какие-то события Ладно, понятно, понимаю, хорошо, все отлично Здесь вот та самая бабуль стоит Короче, мы с ней сейчас проведем диалог Но мы скипнем, потому что пропустить Да, Можно мы видали здесь. уже этот диалог Наша задача Это поищите розу Так, чуть-чуть поищите, где-то местами поищите Где-то нет, как бы вот идем мы К алтарю, сейчас чекаем все Что находится возле алтаря, потому что могут быть э, Какие-нибудь Нужные для нас вещи тем, э, Те самые патроны э, Те самые, значит Реагенты те самые, значит, пороха Так да? Замок несложный Замок несложный, здорово, отлично И, ну, мы его все равно не откроем О, великие оборотни, жуткие волки из древних легенд Пусть они придут сожрать нашу плоть Придут, чтобы порвать нас в клощи Вот так вот Угу Вот, опа А где он находится? А, все, я обнаружил, я взял, я понял, я молодец Нашел реагент краса в Ааа так, давайте посмотрим. Реагент я... Порох и нет. Ну, я могу сделать аптечку. Отлично, я сделал аптечку. Все, кайф. А, в целом, из этого домика можно выбегать. Это алтарь, короче, какой-то. Бабуля закрыла за нами калитку, значит... А... Пойдем, значит, выпендриваться в свой двор. А, есть... Блин, отлично. А, не могу. У меня есть... А... У меня есть железные детальки для пуль. Да, но у меня нет пороха. Ничего, я еще раз добуду его Так, здесь, э, да, мне здесь снова нужен какой-то механизм, чтобы что-то достать Ржавые обломки, кучу целую достали ржавых обломков Сейчас зайдем в избу Избушка на окурьях, никуда мы не зайдем, потому что дверь закрыта да. Давайте анализировать, куда мы можем пойти Чекаем абсолютно все э, Направо не пошлось, пойдем налево Налево мы уже были, идиот э, Давай сюда но сюда точно мне не... Сейчас меня точно сюда не пропустит. Заперто с другой стороны. Мы же перебраться не можем. По камням забраться. Вот смотри, вот так бы я сделал. Вот туда залез, вот туда и перепрыгнул бы. Но нет. Извините. Здесь путь один. И он великий. Так, вот надгробия всякие. Так, здесь что, пасочка что ли? Мы создали эти кузьи обереги, чтобы защитить деревню и людей. Всякий, кто сломает их, познает гнев матери Мер... Меринды. А, Да. Так, мать Меринда. Понял, получен достижение Цинник. Да, какая же я циничная алчная тварь. Но ничего, ничего. Как говорится, что не делается, все делается. Вот. А что это у нас там? А вот как мне сюда попасть? Что мне надо сделать? Как открыть вот так? Да что это такое? Что это вообще такое? И как это открыть? И оно вообще открывается ли? А, без окон, без дверей. И безбрачный сын, а гей. Хорошо заходим, значит, реп читаем. Реп читаем, над гроби обошли в целом. Уу, увидишь о чем я? Да, это я уже знаю. Я просек эту игру. Вот здесь, по-любому, нужны какие-то ключи. Видимо, это в в замок. А. Да, видимо, да. Видимо, да, видимо, да. Видимо, что, видимо, да. Так, крепость, кладбище, мельница. М Здесь можно полемзать вот эти всякие перебородки Давай посмотрим, давай проходим, давай изучать а, Там снова нужен механизм Вот мы на кладбище зашли, да? Сейчас на кладбище залутаемся Это что? А, герб с девой Герб с девой, прикольно Слушай, прикольно Прикольно, слушай, ничего себе Прикольно вышло Так, изучить карту а, Что? Вот, если в деревне случится беда, тыщи родовые гербы Один из них находится в церкви, другой в доме Лу Луизы А для чего мне это сделать нужно, не а знаю Ладно, ладно, сейчас мы еще пошарим Сохраняйте игру с помощью печатных машинок О, ничего себе, никаких кассет тебе А вот прям вот, вот, вот, вот прям вот так вот-вот Блин, хорошо Это достаточно интересно Угу в прошлой части, если кто не помнит, нам нужно, нужно было находить кассеты. Кассеты, с помощью которых мы сохранялись. Так, а здесь нужен ключ, которого у меня определенно нет. Но ничего страшного. Кау-кау-кау-кау. Подожди, здесь же надгробие. Вот на надгробиях должны быть ничего. Угу. Так, снова взглянем на карту Мы на территории церкви Сейчас мы проходим в локацию, в которой еще не были Здесь есть пугла. Надеюсь, из этого пугала на меня никто не нападет Потому что в целом я не готов к данному натиску О, мука Ну, вот мука меня вообще совершенно не обрадовала Это значит, что мне придется с кем-то здесь сражаться Вот Во-во-во, вот об этом я тебе и говорю Я же тебе сказал? Я тебе сказал? Так, давай, патроны Надеюсь, 10 хватит О, мина Ничего, это да ты шо, а? Подожди, я, я, я прежде чем что-то начать делать, я вот это сделаю Ага Могу? Лекарства? Ничего не могу сделать, хорошо а, так, давай Ладно, перезарядка пока недоступна Потому что у нас А, это я могу забрикадироваться, понял, хорошо Это если я вдруг хочу выйти Куда, а, зайти, спрятаться, точнее у всех этих набегов монстров О, я понял, понял Матре, матре, видишь их? Ты видел? По кустам как эти, как, как саранча по -по -по -по побежали Так, ящик Порох с ящика достали а, Без ума начнем сначала Что за кукурузные поля? Здесь, ну, не пройти, я вам скажу так О, еще порох, ничего себе, шок Давай, тогда пройдем, подожди Вот по накатанной здесь есть телега, да? То есть, а, телега-то... Телега по всем своим ö, параметрам должна бы скатиться, чтобы я смог пройти Но, извините, вот уж нет В этой игре так, видимо, не считаю. То есть мне нужно будет подзапариться, что-то подпридумать говоря... Тихо, тихо, я скажу <серкнул> Тихо, бич Так, ну, это, это определенно, это, это пиколет Да подождите, какие, куда? Где вы, где вы? таких не видно слышь видно видно все видно все видно все видно все видно все мать их видно так давай давай давай как голова в норме нормально ой а, а вот это минус голова в принципе я а, сделал то что и хотел ой вот этих манзы, они. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я обливаюсь. О, хорошо, ускоренная ре... а, анимация этого дерьма. Вот то, что здесь ускоренная анимация а, перезарядки. Ой, перезарядки, лечение меня радует. Потому что ну, в прошлой игре невозможно было. Ты хилишься, а тебя уже в этот момент начинают бить. Савана, бич. Надо было просто разрез. А, ну ясно. Ну ясно, кста. Я понял. Я понял. Где-то здесь мешочек был. Так, идем сюда. Эй, мигос. Угу. Так. Давай, давай, ближе. О, неприятно, да? Я надеюсь, что он реально умрет же. Ой. О. О, напал. Ой. Так, а его можно? <связывая> как, как? Я же блок поставил. Ладно. Еще разок. На. Хорош, из него выпал реагент, прикинь Шаришь Шаришь, что это можно, что можно сделать из этого Аптечку Так, ладно, отлично, мы справились В принципе, даже в рукопашку могли замахать Щегла этого Закрой дверь Я не хотел сюда заходить, я хотел посмотреть, что там еще в округе есть Может быть, там что-то важное было бы Ладно, посмотрим, что нас ждет дальше Загадка дыры, кто сербал, А, кто разлил борь Нет. трогай трогай. Эй, Дида опас! опасен, Дидо опасен. Опас. Смотри, то как какой. Хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет, они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. Дида, я может не отсюда, О, но я как бы я свой среди чужих, как говорится, знаешь, типа величай Черт, и великай опасно. Твой отец может ходить. Нет. Отец, отец Ой, поранила его. Он может не отец. выжить Мы все должны попасть в дом Шу. Луизы Тихо я А что завист. в доме Луизы? Сидите что в доме Луизы? И не шумите А я пока открою ворота Так я пока, подожди, я пока сбегаю во двор И там может быть что-то есть Так, укройтесь в доме Луизы а, Вот здесь же Всякое, вот, всякое есть же Есть же Где-то здесь телега, вот, короче Телеги Смотри, да? Шаришь, о чем я? Я, получается, я сейчас просто сбежал, короче, в то время как... А. Где, где? О, ясно. Закрываем двери. Забаррикадироваться можно, нет? Дед меня не будет пырять тут своей шпагой. Дед и шпага. Невероятное приключение деда и шпаги. Патроны для пистоля. Кайф. Так, давай их сразу а, зарядим. Угу. Что мы засандалили? А что? Погоди, я не понял Вот отсюда никуда не выброса, что ли? А, подожди, можно, можно, можно Порох, у меня есть порох, но скорее всего Нету, да У меня нету железной говны Так, подожди, а вот куда? А, а, -а, -а. все, понял, можно сюда Давай тогда, давай, я открываю двери И смотрю, что тут Реагент, отлично Реагент, трава, трава, трава Где-то трава должна быть М? Нет, скорее всего нет Сейчас обходим, смотрим Изучить Герб с девой Семейное фото, что это? Здесь нельзя это использовать А, погоди, мне здесь нужна какая-то отверточка Отверточка в два слова, если что Если кто-то вдруг не знает, на опыте не прошарен То отверточка Здесь две двери, какую выберешь ты? На какую мать посадишь? Заперто с другой стороны, ясно Надо впустить этих двоих Что? А что открылось? А где? Я не понял, а где? А, подожди, вот тут мне надо, скорее всего, открыть Вот эти врата Всё Идем, скорее! Шаломчик, а, давай Скорей, скорей Спасатель Ну, как бы я как Малибу Просто так Опа Быстрей ты, не мог а. Да, да заткнись ты А, ты чё такой дерзкий да, блин, воин Как будто тебе зла желают Смотри, ну на него Я пока походил, полутался, как бы, ну мой подписчик гневный, мой гневный подписчик. Извини. Хорошо. Действительно безопасно. Дави. Да, То сейчас дом зайдем, там как бы все вот эти вот все рылы появится. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Такая это страшная. Миранда всегда защищала нас. Я но... отвечаю. Харятина, это какая-то хорятина. Ай, Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Больно, мне больно. Так а как? А, все, я открыл. Эй! Нет, я постучался, получается. Не открыл. Луиза, открой мне, это Елена. опа она. А, привет. Ну-ка, поздоровайся с моим стволом. Они могут услышать. Да-да. Это Шерлок Холмс, что ли? Отец. Юлиан, Бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех! Мой отец умирает! Нас это не волнует. Кто-то пришел? Опа! Они Ревка. хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит. Они наши друзья. Прошу, входи. Тупо Шерлок Холмс на максималках. Сюда. Смотри, какой... О, мушкет какой ты у него. Не а ты шо? Не. А, не. Нет. Нет, да. да. Я да. И там. Чё, Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Убирай свои эти вот глазки два. Давай, пошел отсюда. Ну, Раз ты друг Елены, то мой, то... То шо? То что? А, да? Хорошо. Тогда подружимся. Мы тогда подружимся. Так, Китон заходит Я в дом. К Я захожу как гром в дом. И мы... <свист> <свист> Опа, можно сохраниться. Отлично. Сохраняемся. Сохранял очка. Опять-таки, два слова. Письмо от Луизы. Они снова пробрались и унесли Скотт. Если так пойдет дальше, боюсь нам до конца зимы не дожить. И Эрнест до сих пор не явился. Везде его обыскались. Неужто матерь Миранда отреклась от нас? Может быть, может быть. Здесь альбом. Фотоальбом, фотокарточки. Чки, фотокарточки. Да, понятно Матерь Миранда, как бы, да Мне кажется, далеко не матерью Миранда здесь пахнет Потому что, ну, исходя из прошлой части Это был какой-то грибок, как нам сказали, да? Сюда а, Грибок, понимаешь? Грибок Сюда, окей Так, юная леди, что вы мне можете показать, рассказать Где у вас трава растет? Хочу травы Можно чутка? Мне надо траву с реагентом смешать Чтобы кое-что Ну, фу, как звучит Вот сюда, все уже ждут Ужас. Звучит слишком. Как это мож можно было это так перевести? Трава и реагент. Чужаки. Нас всех перебьют! А, Антон, он вдруг Антон, ну Антон, понятно. И без него бы все, нормальным человек Антоном не назовут, к сожалению. Знаю я таких Антонов, конечно. Давай, присядем. Все, Зажили были деревне? за кашу манную и жизнь гуманную, кто за кашу гуманную и жизнь да кто здесь вообще? Какой-то коллега! Тупая плакса, блядь! И ты! Впустила этого полудохлого! Да еще и чужака! Антоша, и а ты что такой дерзкий? А? Что с Антоном? Не выжить нам! Антону девка не дала, что? Этих ли? Всех убогих снаружи порвали в клочья! Женщина, видите, вот когда у вас что-то не клеится с парнями, вот они, вот! Во-во-во! Приблизить можно? Вот это вот Завтра все и происходит. Как ее сраный муж! У меня в планах такого нет. Погибать я не собираюсь. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к чёрту! тут? Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Мирная, праведная они, жизнь. Они рвали. Стой, Луиза. И... А где же твой муж? Я здесь. Они... Нет. Но нет, он снаружи. Муж Луизы, чек! Нравился, да? Да, он пошел за подмогой. Он скоро. Объемный звук придет. слышно, не? Помолимся. За Помолимся с родителей. Всех это Помолимся да. за родителей Давай. Ну давай посмотрим, что же нас может ждать. Все вместе. Пом... Давайте ручки. Становимся в круг и молимся. Моги. Чисто мои крыша вот. Там мне за 40 уже будет. Это вот, короче, мы в какой-нибудь Веч-конторе Вон мы Толик еболик, короче, глаз на работе вам. потерял. Саня, людка, маха Жизни. и. и, это, и Танюха. Танюха. Мы Мать он и Антоха, он сидит с бутылкой, клепает. Наверное, Бояры. Бо, все, Живее, все боярышник, что... ребята, все из-за боярышника. А вот и я все. Я слышал. молитву. Там у была старуха. Старуха. Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее, ее преданности. Немножко натала. <свес> если это спасло ее, то поможет и нам. А если не поможет? Если не поможет, ну. а что тогда? <свес> <свес> ты что <свес> <свес> Леонардо, <свес> ты что? Тебе плохо? Леня, ты задолбал! <свес> Ленник, ты дебил? <свес> Ленник! <свес> да ты гонишь, ты конченый, Леня! Леник, ну? Назад! Нет, отпусти! Леник еболик, посмотри, что делает-то, а? Ты ты, ты, ты глянь, так и шо? Он, он нас убьет! Бежим скорей! У нас же пистолет есть, нет? Вы мне вот не говорите, что вы мне счастливы? Ой. О, ясно. Опять пуль, пули потерял просто, надо было ждать. Отпусти! О, О, я не буду больше тратить патроны, пускай оно само. Все лена. это происходит. О. Отвали! Вот так, люнек. О, Леонардо, Леонардо, Леончик. Слушай, слушай, это был уже не твой отец. Болимся за родителей. А он его его еще штырит до сих пор. Лена. Это, лена. это, это лена. все Нет. грибы. Его это все спасти. грибы. Этот чертов дом сейчас рухнет Нет. О, гараж, в гараже куча всего самого нужного есть Сто процентов Он был обречен. Нам его не спасти Мы просто обрекли Оставь весь дом, меня. короче Все люди, которые там находились, да, из-за нас Мы с вами сможем. погибли <свят> Ну что ж, Луиза, Луиза, или не, а, как это, Я не Луиза? Забыл, сбегите из дома Сейчас, сейчас, тут наверняка же что-то припрятали для меня разрабы они же знали, что Саня будет здесь Саня будет играть в эту игру И, и по-любому что-то припрятали Сказали, Саня, поди возьми О, конечно Вот так, вот Да вот, конечно, как раз таки То, о чем я и говорил Все, пойдем Пойдем, пойдем Вот здесь, здесь сто процентов что-то будет Инфа сотка Сотка, инфа сотка Так, кухня Я еще не чекнул вот это все а -а -а -а -а Мой загородный хаус Чек да, город. Пробить эту стену. да, да, да, да, сейчас ты пробьешь Да ты шо, да ты пробива... Оп Смотри, 500 лей А что я могу за эти лей купить? Так, возьми отвертку с брелока, если понадобится А где отвертка? Где брелока? Есть инфа, ребят? Видно, не? Где? Опа, ключ от грозовика Хорош, осматривайте предметы, чтобы найти новые подсказки А, да во, во. Че, не. Че, че это? Ну, я вижу. Разброс, масштаб. Во. Так а че? Что это такое? А, во. Изу... Да вот так это все работает? Так, ключ от автомобиля и отвертка. И Кубович такой. Автомобиль! Я такой, да. Так, ладно, это, это, все, это все грибы, извините Так, смотрим, смотрим, смотрим Смотрим, смотрим, смотрим С брелоком мы берем. Угу, угу, угу. Так, здесь было пусто а, Возвращаемся к девке, к этой Черт, Ключ. быстро разгорается А, это мина Это мина, мина, мина мне не нужна, кста Так, быстро разго разгорается Подожди, я подожди Завести Ну давай, ладно, за за заводим, заводим Ключ от грузовика. Все, берем ключ от грузовика, залазим в кабину, вставляем ключ в зажигание, крутим. И оно что работает, прикинь. Представь себе, оно работает. Я попробую сломать. Отойди, там все горит, там горем, а все полыхает mm. в огне. Кого? Ну ладно, хорошо, тоже нормально. Пойдет. Mm. Давай, не газуй только. Ладно. Да, сцепление не бросай. Ускорение на левую кнопку мыши. Ну, что придумали-то, а? О, -о, О, ясно. Это вот он придумал такое. Он что пробить хочет стены? А и дверь. Куда? Вот так куда машины ездят у нас. У угу. нас с Питере недавно также автобус Это на, на стол прям Я заехал. Вот стол и подняться. едет автобус такой. М -м -м. Вот так забрался. Так. Ага. Давай, Беринка. Теперь только наверх. Ты дебил? Это, ты что за говно наделал? Держись. Дебил. Залезай. Давай, давай, давай, давай. Интерактив. Идем. Ну, Спокойно. идем, идем. Так, заходи. Дышать, заходи, заходи, заходи. Знаю. Спасибо, Итан. Так, так, так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так, так. Куда А, пойдет. еще выше. Ну конечно, подо мной. Вот Давай, подо мной. Надо было пропускать ее вперед. Пускай я сама это все э, делала бы. Она там О, задала мне какой-то вопрос про выход. семью, но. Слава богу. Ничего, кстати, мы и не ответили. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить! Их там. Да разберемся, много. Эй, разберемся, не кричи. Эй, не говори так. Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, Слышишь? она в том замке. Началось. В нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, богаты. Вот, все, все. Отец? Да, все. Кто-то уже начинает. Нет. Отец мертв. Это уже не он. Лена. Поспал, Лена. Лена. Отец. Давай, сейчас все руку. Все. Давай, наберешь. Тупая, девчонка. Тупая Стой девка. Там. Тупая девка. Все. Давай, дай мне руку. Давай, наберешь. Уходи. Бан. И дверь закрою. А -а -а! Давай, руку. Да хватай, ты руку. Давай, давай, давай, давай. все, все, давай, давай, все, давай, давай, давай, давай, Что, давай, что давай, Что? давай, все вокруг давай, давай, давай, давай, давай, подскажи я ни хрена не понимаю л честной что почему все такие тупые что это такое что вами движет ну ладно, вы просто не играли в харяти столько сколько играл в нее и я понимаю понимаю здесь как бы сто есть я, лут я не понимаю и конечно же я окажусь не прав я окажусь не прав я выберусь в окно лучше пожалуй посмотрю что тут у нас происходит бред какой-то а чё он смотри что смотреть вот что смотри это снова началось не нормально Шот. палец не болит хорошо все на балкончик блин какая же красота а то ты что ты смотри красотища так здесь закрыто ну как бы соответственно вот вот вот мой выход из данной ситуации вот мой выход так, здесь мы уже были, все подчекали, посмотрели. Зато вот здесь я могу отверткой, ага, да, да. Я возьму отвертку, да, я закручу все болты в твоем шкафчике. Давай, давай. Взять герб с демоном. Блин, как ты ж. Понял? Не понял? А можно? Можно открыть? Посмотреть, что там происходит-то вообще? А то, знаете ли. Стой, Матерь Миранда! Эй! А, понял я, по я все понял а Я все понял, нет, пожалуй Пожалуй что Пожалуй было? в другой раз Реально же, кто, что это было? Так, а здесь было? Нет, здесь не было Здесь не было машинки никакой а, Где-то здесь был, должен быть дед Это вот он или что? Подожди, не понял Дед где? Кто съел деда? Ребята, кто съел деда? Дайте инфу, кто съел... Ладно, я пошел, я побежал. Я побежал проходить, а то это какая-то страшилка, блин, я... А что за звук? Подшляпник какой-то, смотри, висит подшляпник. Это пугало, да, получается? Ну, да, получается пугло. Так, вот здесь, по-моему, был дом, где я мог сохраниться, да? Сохраниться. Могу? Нет. Отставить, не тут. К сожалению, конечно же, не тут Ладно, ладно, пойдем кто отправ... да. Кто сказал? А, бабка Смерть опять Ну давай всех. Поведай Что, ничего не будешь говорить? Можно тебе? Жаль Да ты что, нельзя, блин, ну Что ты будешь делать? Подожди, вот К примеру К примеру А, не, не могу ничего сделать пока Пока, к сожалению, сделать ничего не могу абсолютно. А, машинка была здесь. Вот она, печатная машинка. Я сделаю, пожалуй, в этой ячейке уже есть сохранение. Да, да, перезаписать, потому что, ну, а иначе как? Зачем столько слотов занимать? Я не люблю много места занимать. Я, как бы, ну при. О, да. О. -о, -о. Не помню, напомните, пожалуйста, где. А, демонская отрыжка. Мне, по-моему, где-то нужна была отвертка, и я ее не использовал. А вот здесь могу использовать отвертку? Нет, не могу. Да и ладно, потом найду. Мне еще миллион раз тут бегать туда-сюда. Правильно? А, герб с демоном сюда. Отлично. Э, в смысле? Подтвердить. Давай. А вот здесь герб с девой. Здесь ее надо покрутить, трухаля, потому что ее что-то пере... Это... Развор... Разворотила. Во-во-во-во-во, О-во, -во. Повтори... Во -во. подтвердить. Операция подтверждена. Давай тогда заходим, смотрим, наблюдаем и бдим. Что же здесь? Мы победим. Лишь кровь и смерть, да? Лишь кровь и смерть. А что-чуть-чуть это такое? Слышишь? Какой-то шнурок желтый, блин, я его не могу использовать, да? Здесь что-то светится, здесь ничего нет Получается, побродил просто так, да? Ну ты сань даешь Я все в надежде найти что-нибудь полезное Что-нибудь интересное, что-нибудь нужное Да ладно, ладно, ладно Походим, поищем, посмотрим Ну, значит, это что? Это вход в замок или куда? Че куда? Че не замок? Так, так, так Ардапская ночь так, винищу не можем. О, oh, смотри, сливы, oh. яблоки, чечерешня, чеч чалыча Да ты что? Так, подожди, здесь еще чекаем. больше ничего нет. Все, На. дергаем за рычаг. Рычаг, вниз. Oh. Я думал, никто не выжил. Oh. Ты видно не слабак, да? Ну да, блин. Uh -huh. А ты что за мудак? Мудак. Oh. Заби меня просто мудак. Так ты не местный. А oh, смотри, что с предметами лучше. творит. О, вот так вот. Раскидал Матрия меня говна. Будет очень давно. What the fuck, man? What Чих. <звук> не понял. Давай мужественнее будь, да? А что за? Все, вот мы ползём куда-то. Нас уже тянут, тягнуть. Понимаешь, уже тягнуть куда-то. Уже куда-то тягнуть, сражаться в бой. Ты сотри, сатры, да Почти Блин, ну как она красиво нарисована, игра Ты посмотри, какая она детально проработанная Проработанная Невероятная фактура О -о -о -о. Ах, так, Этот нас кто Это кот Базильева а Из Буратина, знаешь такого? Это вот кот, сранцев. он ах, теперь божье, что это что такое? Имеете, а прием, а человек, ты кто? Он То есть, заткнитесь, Нокер. Что? Что Где? То есть, ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше отдай его мне, и тогда все поразвлечутся. Сколько Фу, раз? Как два, три, пошло. четыре, пять, шесть. Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну, ну, а если мужику отрезать член в замке? Да, да, да. А ты попробуй, попробуй, блин, Тут попробуешь мой пистун тронуть.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 Послушай, взрослых. Я, дитя, это ты о, противишься решением миранда. Для тебя твои железки важнее, чем Хабр... любая. О, конечно, а ты везде все жрешь. И тебе вечно мало. <связь> Смотри, они Вы, сверху. Хотите сверху. <связь> <спасить>? Молчать! <связь> Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь. Спасибо, мать. А вот она плавная, да? <связь> Твари и господа! Сейчас веселье! Давайте начнем игру! Из какого ты Итан Уинтерс? Бич! Что вы делаете со мной? Нет, стой! Мне бежать мы Бежать или что? Или куда? Не говорите, пожалуйста, не говорите, что мне нужно бежать куда-то, а? Дождаться Вот 10 секунд дали форы Ой, ой, а что там? Да а ну Нокер, ну, ну, а блин, блин Все, я понял, я понял, я понял Хорошо, я двигаюсь, блин, я нахрен Бегаюсь, блин, все Нет, все, я, я бегу Так, туда не побегу Здесь изучить можно? О, изучил Нормальный. Вот это я ученый какой-то. Ты посмотри, я изучил. Молодец, Ситон! Лучники, лучники. о о Во-во-во, смотри. Абоба. не туда, походу, я прибежал, да? Абоба забрал меня к себе. Что? что? это подо мной провалилось такое? Все, поехали Вот это я понимаю, горки нормального человека А, так здесь вообще все подземельные ловушки Сверху посмотри, какой потолок Впечатляет, ну да Так, собери, соберись, соберись Здраво оцени ситуацию и поступи так, как считаешь нужно. Так, так, так Ну вот это, ну, вот я считаю, надо разбить Нажать uh, S и проползти а, здесь это тоже говно. <связывая> так, к ним не подходим. Быстрее. Но я на шифте. Ты На шифте. <связывая> я на шифте. <связывая> о, это. Мне нужно. О, дом сюда. И Все, Поэтому я против бы живу. Блин, ну. <связывая> ну нахер <связывая> о, <связывая> о о о о во во во во смотри, а красота о, какая. <смех> у меня получилось сразу это сделать, да ты шоу? мальчик, я такого никуда <смех> еще не встречал. Я сделал это с первого разу. Да ты шоу. Розу у этих психов? Так, патроны. Розу у этих психов, он сказал, да, получается? Но ну, он предположил. Чего? Чи-в честь чего? чего это все было? Ну что, ребят, я считаю, что нужно оставить прохождение этой игры на следующую часть Если тебе понравился данный ролик, поставь лайк этому видео И напиши в комментариях, что думаешь по этому поводу Я рад любому мнению, поэтому, если ты что-нибудь напишешь, обязательно отвечу тебе с любовной благодарностью А с вами был Йоба Гейм, всем пока! In my heart phase of fire. fire.